Зима в юга за окном уже вечерела. Дед зовет бабку. Мань, А, а ну-ка иди сюда. Слушай, ну что? Слушай, а ну-ка снимай, тулуп свой. Слушай, Вань, а Вань, ведь же дом ты -то не топлен, холодно будет. Да я же сказал, снимай. Ой, сама сквозь зубы скрипит, снимает этот тулуп. Ну, вот, ну, а теперь давай валенки-то свои снимай. Слушай, дед, да холодно, я же сказала, печка-то еще не топлена. Я сказал, снимай, давай. Снимает валенка. слушай. Маня, Мань, а мань ну-ка, а снимай свои ватники. Слушай, Ваня, а Вань, ну, я же сказала, я замерзла. Я сказал, снимай, сняла. Смотрит на нее опять и говорит, слушай, а давай свои и с начесом снимай. Слушай, ну, ты понимаешь, холодно! А? Я сказал снимай. Сняла она эти ретузы, смотрит он на нее так и говорит: О Ой, ну и что здесь хорошего в стриптизе?